Всем привет, ребята! вами темы. И сегодня мы поиграем крутую игру под названием Roblox. Так, ну что, ребята, выходите! эээ не толкайся парень. Давай, давай. Идем, Братуха, идем, братуха Братуха. Давай, Братуха, бей их, Братуха, бей. Нет, нет, ни не к ним, ни к ним. Молодец. Ой. но все равно слабовато. Так, 25 всего лишь. Всего лишь, ребята. Всего лишь 25. Ничего, не важно. Так, посмотрим. У меня уже 50, 40. Ничего. Так. Угу, я подлучшил, наверное, вот этих чуваков. Давай, чувак, бей, бей, бей, бей. Давай, бей, бей. О, да. да. ну зачем это делать? Ну понимаете, но ну мне это не надо. Мне надо что-то нормальное. Ну лопаты. Да не, не, не, не, к нему не лезь, даже не... М -м, да, печально. Лупасик, ну, лупасик, лупасик, лупасик. Убей, убей, убей, убей, убей, убей, убей, убей, убей. Молодец. Убей, убей. Давай, не Бартуга. Ща. Посмотрю, что там же такого? Там же такое интересное. Вау, прям смотрю. Давай, брату братан, бей. Бей. Е. Э, ты чё делал только что? Я тебя шо. Я тебе не мама. Ах, я как всегда никто не понимаю. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не, еще никогда. Да не не не не не не не не не не не не 25 заработаете Пойду посмотрю, что, тут, что там чуваки делают Вы добываете камень? А для чего? Ребята, пишите комментарии, для чего он, э, люди добывают камень Не, ну я это понимаю, зачем камень Но в этой игре зачем камень добывать-то? Ты что, не слышишь? Я тебе ору. Зачем камень добываешь? Все равно меня не слышит. Ну ладно, рубите, рубите камень. Рубите, давайте, давайте. А я пошел. Да, вы только убили одного, я понимаю. я только что сделаю а -а -а -а. это что? ну что это? ну скажите, ну что это, ребята, такое? еще я попробую сесть у него сейчас я. уиии это вообще хм. ладно, добывайте камень Странные такие. Да это они убивают просто их или что? О, тихо, полегче. Стрелок, елась. Так, надо еще 100, 100 или 200. Ага. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, лый чувак, пошел, пошел, пошел. Да не бойся, тебя не отстреляют. Ну, давай. Что? Ну, его. Откуда у них лазер уже появился? Конечно, читеры, елы. Давай, вот этого, вот этого, я стою за ним. Я стою. Стой. Нет, давай, лубай его, упа, давай. Нет. Да нет, не того, не того. Не того. Не понимаю, для чего это? Для чего, для чего, для чего, для чего? А? А, а, а? Так, щас, щас, щас. Зайду, зайду. Так. Что купить, это или это? Только не говорите, что я как всегда ерунду купил. Ш -ш -ш. А не, хотя я не ерунду купил. О, меч, меч, меч. Я купил меч, я купил меч, я купил меч. А мам мета аля. Я не дам, чтобы моего друга стреляли. Я защищаю тебя, чувак. Я защищу тебя, если что. Так, не бей, не бей. Да вы что издеваетесь? Нет, нельзя вам, нельзя моего бить. На, ай, да не бей ты меня. Давай, босс, босс. Босс, с боссом сражайся, давай. Я тебя прикрою. Прикрывай, тебя. На, давай, лупай, я, молодец, молодец, стреляй еще. Пью, меня. Ну ничего, тетя, я тебя запомнил. Я тебя запомнил, тетя. Так. Пиу, Да короче, лучше себе. О, сразу двоих убил. А, все, что ли? Welche. продажа закончилась. Да ну не врите, что такое? А, вот оно. Я думаю, где. Куда это все подевалось? Нормально что-то можно. Что это? Вода, воздух и пища. Наверное, это мне кажется. Ну я все сломаю. Бэй <слыш> <смеш> бэй бэй бэй бэй бэй бэй Эй эй эй эй э, гадкия Оу оу гадкия оу оу Тебя надоело мне это гадкия Да. Вау <сильня> ]Wow, машина времени Или это шо А я у него такие заберу Зачем ему эта машина? Ура! Я украл у него. Поехали, поехала. Но ну, газуй! А -а -а. А -а -а. Нет, она не едет. Да. -а -а -а. Да, слабаки у нас какие-то. их, ну не... их Но... Знаете что, чувак? Если ты еще раз умрешь, ты я тебе сделаю такое! Ты что так, ты, ты, ты своего тренера толкнул, а? Ну иди сюда! Ай, да, да, да, да сделай, иди сюда! Нет, не иди к ним, не иди! Э, ух. У -у -у. Да ну елы, их невозможно убить, так, вы, такие сильные! Его нельзя убивать, пожалуйста. Нельзя его пожар. Не иди ты к ним. Не бей. Отстаньте от моего. Ну, чтобы меня навыкали. Ну а как убить, если у него уже... Нет, не туда. Нет... Ай, короче. Ты еще меня хочешь убить? Ты меня не убьешь. Ладно, ребята, на этом мы закончим. Если вам понравилась моя игра, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки всем пока.